Фабрика интерьерной ковки серийно производит кованую интерьерную мебель и декор, столики, кресла, вешалки, подставки под цветы, каминные принадлежности и скульптуры. Цветочные подставки в самом широком ассортименте, напольные на 1, 2, 3 и более горшка, имеются мобильные модели на колесиках. Вертикальные стойки размещают до 9 горшечных растений, украшены ковными листочками, бабочками и завитками. Настенные подставки имеют дизайн птичек, кошек, также украшены декоративными элементами. Подоконные серии цветочниц представлена как миниатюрными моделями на один цветок, так и вместительными вариантами, которые размещают до 9 коршков с цветами. Цветочницы могут изготавливаться не только из металла, но и из дерева. Деревянные стойки многоярусные с полками для установки пластиковых ящиков. Мебель интерьерной для спальни и прихожей в ассортименте, Столики журнальные и консульные со стеклянной столешницей и кованой ножкой-опорой. Этажерки для прихожей или спальни с несколькими полками – деревянными или стеклянными. Диванные стулья имеют каркас из металла, а сиденья и спинка – из искусственной кожи. Вешалки для одежды. Имеются настенные модели в прихожей для верхней одежды и костюмные вешалки в спальню для рубашек и брюк. Наборы мебели в стиле лофт. В каждый комплект входит стол, барные стулья или табуреты и подставки под цветочные горшки. Фабрика ковки предлагает кованный декор для дома. Каминная серия включает стойки для аксессуаров, защитные экраны и дровницы для хранения поленья. В комплект к дровницам входят чехлы. Подсвечники напольные, настольные и настенные на один, два и более свечей. Все подсвечники кованые с декоративными элементами. Подставки и ящики для хранения бутылок вина и шампанского кованые или деревянные, для одной бутылки или несколько для винного погреба. Из интерьерного декора фабрика Ковки производит скульптуры, колонны и вазоны. Статуи, интерьерные фонтаны и миниатюрные фигурки изготовлены из полистона и стеклопластика, имитируют натуральный мрамор или бронзу с патиной. Вазоны в античном исполнении с покраской под бронзу, бетон, патину. Фигуры из флока просты в уходе, выглядят солидно и презентабельно. К сотрудничеству приглашаются оптовые покупатели, специализированные торговые сети, мебельные магазины, дизайнеры интерьеров и все, кто заинтересован в длительном сотрудничестве. Специально для оптовых покупателей предлагаются особые условия формирования цен, скидки и бонусы. Наличие собственного производства позволяет выпускать изделия в любых объемах в удобные сроки для заказчика.